Здравствуйте! Свой видеоролик я начала с того, как покажу, как расцвела моя орхидея, которую я формирую аркой. Посмотрите, она начала расцветать. Какое получается прекрасное зрелище. Цветонос продолжает расти, я буду его все время подвигать. А в данный момент два цветочка она уже распустила. Я напомню, те, кто не смотрел мой видеоролик, эта орхидея была сформирована аркой, затем она отцвела на этой старых веточках и пустила ответвление от старого цветоноса со спящей почки. И эта спящая почка я формирую, пошла в рост, и я ее формирую постепенно арочкой. И вот такой красивый результат было так красиво вот этот защипчик можно снять и нужно уже поворачивать вот этот цветонос вот так смотрите раз и легонечко защипнуть все он теперь будет расти дальше и я буду ее поворачивать все время то есть когда цветонос молодой он еще более гибкий и можно его сформировать. Если он уже ну, стоял долгое время, он уже не повернется. Так что нужно в таких случаях не упустить момент. И вот так получается красота. Этот цветочек только открывается. Это крупная орхидея белая. Она 10 сантиметров в диаметре. Когда распускается... Ну, с этой стороны, конечно, не будет уже цветов, почки уже спящие, ну, все отцвели, видите, уже. Это такая красота, когда все цветы распустятся на арке. Когда она полностью зацветет, я вам тоже покажу. У нее чисто белый цвет, и на губе немножечко желтого. А так, когда она долго цветет, она... Аж зеленоватая вот эта часть получается. Очень красивая орхидейка. Корневая у нее хорошая. Сейчас я и покажу. Вот видите. Все у нее в норме. Шейка чистенькая. И вот так она себя чувствует. Я вот любую с ней постоянно. А здесь я вот вторую орхидейку аркой показывала вам, как формироваться молодой цветоносик все время я его поджимаю поджимаю так повыше вот он начинает пускать ну цветочки набрекают и вот этот момент надо не упустить вот после этого момента нужно уже немного изгиб делать поворачивать аркой я сегодня поеду за такой подставочкой дуга у нас продается Арочная. Вставлю в этот цветочек и буду формировать уже поворот, так как они уже набрякли. Очень хорошо, смотрите. И вот этот момент надо поворачивать. Вот как здесь был набрякший цветочек. В этом месте я начала поворачивать, и оно получается красиво. Можно было бы, если бы здесь был цветочек, было бы еще красивее. Но не важно. Очень красиво. Так, ну сегодня не об этом будем говорить. Сегодня немного о другом. Это моя Леодорочка. Сегодня поговорим о реанимашках. Как восстановить тургор у орхидеи, которая полностью без корней. Это сакраменто расцвела, как красиво. Смотрите, какое замечательное растение. У меня два сакрамента. Вот еще одна. Этот цветок цветет два раза в год. И очень красиво цветет. Ой, что у меня пахнет. А, Леодорочка. Ветер подул. И она так запахла хорошо. Леодора. Я вам передать не могу, как она пахнет. Если бы я могла еще передать по камере, это вообще замечательно. Но у меня тоже в хорошем состоянии. Это детка моей Леодоры, которая была без точки роста. И она опустила детку прикорневую. Вот я эту детку отсадила. И посмотрите, моя детка Леодоры цветет. Так, приступим к реанимашкам. Меня все спрашивают, как чувствует себя реанимашка, которую я неудачно отделила. Детку. Детка, в смысле, не ренемашка она, а детка. Хочу вам показать, как она себя чувствует. Вот, посмотрите. Пустила корешочек. Этот длинный корешок. Этот листик немножко вялый, но на серединке пускает молодой листик. То есть, если жить растение хочет, оно будет жить. Эту Детку я сегодня тоже буду реанимировать немножко. Сейчас покажу вам орхидейку, которую ради нее я снимала видео, начала снимать. Вот, орхидейка росла азиатская, я вынула ее из мха, и она стала полностью мягкая, как тряпочка, заячьи ушки. Так как в амхе ее долго держать нельзя. Все листочки вот вялые, даже вот этот средний, мягкий-мягкий. Надо было ее сразу переводить на кору, но я этого не сделала. И посмотрите, что случилось. Корни полностью все сгнили. Абсолютно. Ну, корневая шейка начала подгнивать, но гниль остановилась. Я ее на сутки оставила без субстрата для того, чтобы посмотреть пойдет гниль или нет. Гниль остановилась, все высохло и сейчас можно приступать к реанимации. Фундазолом можно не мазать, так как мокнущего ничего нет. Сейчас вам покажу свой метод реанимации, как реанимировать такую орхидейку вялую смотрите нету нового листика нет это я показываю для того чтобы потом через время снять вам видео и показать результаты которые с ней произошли листочки видите какие итак приступим для того чтобы реанимировать такую орхидейку мне нужно будет литр воды и препарат HB101. Из этого препарата я обойтись не могу. Я его очень люблю. Он мне в многом помогает. Этот препарат натуральный стимулятор роста. Еще на него говорят натуральный виталайзер. Вот написано. Об этом препарате я сниму видео в следующий раз. Потому что будет очень длинное видео. Расскажу вам подробно, что и как. Он такой в бутылочке. В бутылочке грамм сколько тут японского производства. 6 миллиграмм. Но его хватает очень намного. Вот я беру И наливаю, это у меня с фильтра, э, ночь постояла вода, с фильтра вода, одну ночь постояла. Открываю стимулятор роста и капаю 3 капельки на литр воды. Так вообще я беру по одной капельке, сегодня возьму 3, так как моя орхидейка полностью вялая, как тряпочка. Ее же надо спасти. И погружаю эту орхидейку в раствор на 20 минут полностью. Вот, посмотрите. Пусть она у меня здесь поплавает. И эту детку тоже погружу. Вот пока вам покажу другие орхидейки. Я их отложу в сторону. Тоже реанимашки. Посмотрим, какие у них результаты. Вот, посмотрите, реанимашка орхидейка. Это белая. С пятнистыми листиками. Видите, какие у нее листочки пятнышками. Очень красивая. Мультифлора. Тоже реанимация из азиатских орхидей. Вот я ее реанимировала. На дно поставила керамзит. Сверху живой мох из лесу. И она пускает молодые листочки. Ей так хорошо. Вот корешочки есть. То есть во второй стаканчике набрала воды. Ставлю стакан в стакан. И поливаю ее сверху сбоку вот так и вот до этой части стоит у меня вода в данный момент она испарилась теперь нужно добавить воды чтобы корешочек один который есть у этой орхидейки дотрагивался до водички а поливая ее тоже стимулятор роста вот беру воду подвинути Беру стимулятор и капаю одну каплю. Все. И таким раствором я поливаю свои реанимашки. И они нормально высыравливают. Смотрите. По краю горшочка. Мне не обязательно весь ком налить. И вот вода дошла, покрыла керамзит. Моя орхидейка почувствует влагу. И начнет питать корни. Если мне нужно слегка намочить корень, тогда я просто чуть-чуть вот так переворачиваю. Все, вот корешочек начал уже менять цвет и пьют слегка и такую орхидейку я больше ничего я не делаю ставлю ее в стороночку теперь покажу вам эту орхидейку которая э, в прошлом видео я снимала темно-синяя набитая я оставлю ссылку, чтобы вы посмотрели, в каком состоянии она была. Я хотела ей отрезать цветонос, а потом не обрезала, потому что, смотрите, что происходит. Достаю ее с горшочка. Тоже азиатская орхидейка. Она начала вот вянуть листики, тургор терять, все. Но после того, как я ее поставила в стимулятор роста, Натуральный. HB101. У нее произошли изменения. Она раскуклила свой корешок. Старый. Так они начали пропадать. В воде она не отходила полностью. Пустила почечку. вот Корневой корешок будет дополнительный. Я хотела ей обрезать цветонос. Увидела, что здесь она пускает то ли детку, то ли цветочек, не знаю. Я не обрезала цветонос, оставила в таком же состоянии. Вот такая-то орхидейка крепкая. Я ее тоже сейчас помещу в этот раствор HB101 ненадолго вверх ногами. Так как она стоит Вот в общий горшочек. Так как она стоит у меня в растворе корешками. Я ее листиками помещу Так, это в сторону. Надо же все реанимировать уже. Реанимашки, раз я взялась. Эту тоже орхидея э, э, азиатская. У меня сейчас партия азиатских. Я закупила я их сильно по полюбила. Они, правда, чуточку меньше, но очень красиво цветут. Тоже я ее спасаю. Хочу посмотреть, в каком она состоянии. Мне нужно было эту тряпочку перевести. Видите, как листики сильно повяли. Сильно. И из набитого мха в кору хочу перевести. В коре они намного больше, лучше себя чувствуют. Я вам в начале ролика показывала, как я формирую арку на цветоносе. Это тоже азиатская орхидейка. Сейчас вынимаю из горшочка. И посмотрим результат. Вот видите, какие корни. Тоже ее надо спасать заново. Вот это корни никакие. Орхидейка не может жить с такими корнями. Веломен стал мягкий. Снимается полностью, видите. Вот это все нужно почистить. Оно питание не дает никакого. Это только называется, что это корни. Это не корни. Это все выбрасывается. Зачищается шейка. И начинается реанимация этой орхидейки. Если так оставить, она постепенно будет гнить, гнить и пропадет. Видите? Вот этот кусочек корня живой. Этот я оставлю. А эти все срежу. Шейку зачищу. Она была без цветочка. Только на горшке было написано. Сейчас покажу. Вот. Сортовая, видите? Ну, она была полностью забита мхом. Я ее перевела немножко на такой мух. Думала, она пустит корешочки, но она нигде не пускает. Гниль нигде не пошла. Вот это вот надо почистить немного. Ну, а об этой орхидейке я сниму следующее видео, потому что будет очень длинный ролик. Как буду реанимировать ее, покажу в следующий раз. Сегодня я только сняла этот виламент так как он полностью не нужен. И нам намочу ее в препарате HB101. Вот препарат. Вот так я погружу в препарат на полчасика. Затем переверну и листочками вниз. А можно про полностью погрузить. О, она поместилась. вот В этом препарате я одну капельку капнула и больше не надо она не в таком ужасном состоянии ну в плохом состоянии конечно ну бывает и похоже все оставляем ее сейчас вам хочу показать камбри тоже реанимация была у меня камбри я их купила полностью без корней это черная камбрия, очень красивая. И я их поместила в такую систему. Живой мох из лесу. Обмотала всю камбрию. На дне пустота. И сюда я наливаю водичку. Мох практически сухой. И здесь также же само. Вот вода испарилась. Сейчас мне надо будет полить эту камбрию. Бульба высохла полностью, молодая бульбочка наросла, была только одна вот такая вот бульба. Я, конечно, могу купить красивую, здоровую орхидею, любоваться в ней, но мне меня... другое у меня. Я покупаю реанимашек, стараюсь их спасти. И посмотреть, как они будут себя чувствовать и цвести в моих условиях. Орхидея у нас в городе достаточно, предостаточно. Можно купить какую хочешь. Сортовую, несортовую. Но у меня такое хобби. Я спасаю реанимашек. И смотрю на результаты, что с ними дальше будет происходить. Сейчас я вам покажу, как я поливаю своих камбрии, сколько им наливаю воды, чтобы вы подробно все видели своими глазами. У меня сейчас день полива, так как испарилась вода. Я оставляю воду все время в этом горшке, я беру препарат Ажби 101, беру стаканчик воды и капаю одну капельку. Если две капни, ничего страшного, вреда не нанесет. Ну, лишнее тоже не нужно. Теперь беру эту водичку, беру свою камбрию. Сейчас неудобно немножко. И по краю горшочка наливаю воду, чтобы внизу показалась вода. Все, вода показалась, больше мне не надо. Для чего я столько наливаю? Для того, чтобы мох постоянно не был в мокром состоянии. Если мне нужно намочить свою камбрию, чтобы она попила воды, я просто переворачиваю стакан, вот так прокручиваю, и мох напитывается. Все, ей этого достаточно. И Внизу постоянно вода. И моя камбрия в таком состоянии пускает новые росточки. Попробуйте, получится у вас. Уверяю. И вторую у меня пришло время полить. Так же само по краю горшка наливаю, чтобы внизу показалась вода. Вот вода показалась, больше поливать не нужно. Видите? Тоже, если мне нужно ее намочить, переворачиваю, мох мочится и камбрия достает своими корешками, если они есть. В данном случае нет корешков. Вот молодые бульбочки начали расти. Вот эта бульбочка выросла молодая. Росточек. Бульбочки еще нет, она только формируется. Вот. Видите? Как только сформируется бульбочка, с вот этих листиков пускает цветонос. Вот с вот этого пустит цветонос и с вот этого листочка. Но у нее корней здесь нет. Полностью плохие корни я купила. Ну ничего, надо же спасать это растение. Оно бы уже выбросили его. А у меня оно живое растет. Зелененькая. А в следующий раз будем реанимировать вот эту орхидею. Она называется Чаолин. Покажу вам. Тоже азиатская. Видите, она тоже без корней. Листочек свой съела. Цветонос я не обрезала. Вот как она начала цвести. Я вам покажу сейчас. Вот. Видите, как это бабочка очень-очень красивая бабочка цвет у нее такой обалденный но ну, ее нужно спасать у меня сейчас заканчивается заряд на телефоне и нет возможности подключиться так что извините я сниму следующее видео для продолжения Спасибо за внимание. Ой, сейчас выключится телефон. До свидания.